по отрывочным и, если быть честным, не слишком вызывающим доверие сведениям, в 1983 году группа ученых, связанных с радикальными, скажем, религиозными организациями, провела нелегальный эксперимент в абсолютно неназываемом учреждении. Ученые выдвинули теорию, что человек, полностью решенный чувств, и сигналов из внешней среды, сможет ощутить присутствие Бога. Они полагали, что пять чувств блокируют наше осознание вечности, и без них человек действительно сможет установить мысленный контакт с Богом. Один из основателей теории, весьма пожилой был мужчина, заявил, что ему нечего терять. Судя по тому, что о нем говорят, его супруга умерла еще во время родов, вместе с единственным наследником, причем было это крайне давно. А, так как мужчина был человеком науки, он не искал ни славы, ни богатства. Жизнь его была весьма серой и скромной. Он и стал единственным подопытным добровольцем. Чтобы экранировать его сознание от всех чувств и ощущений, Хирурги провели довольно сложную операцию, в ходе которой части мозга, отвечающие за чувства, были отделены от нервных окончаний. В итоге подопытный полностью сохранил способность передвигаться и на первый взгляд был как обычный человек. Однако теперь он не мог ни видеть, ни слышать, не мог чувствовать и ощущать запах или боль. Он был лишен возможности контактировать и даже ощущать внешний мир. Он остался наедине со своим мозгом. Ученые отслеживали его состояние, а он описывал свое душевное состояние. Это были раздельные предложения, которые сам он слышать, конечно же, не мог. Спустя четыре дня он сообщил, что слышит щипящие неразборчивые голоса в своей голове. Еще два дня спустя мужчина прокричал, что с ним говорит его усопшая супруга, и более того, он может отвечать ей. Ученые, конечно, были заинтригованы, но... окончательно они поверили ему только тогда, когда он начал перечислять имена их умерших родственников, о которых ранее даже не мог догадываться. Он имел сведения, которые мог получить только от мертвых супругов или родителей ученых. На этом этапе большинство ученых уже отказалось от продолжения эксперимента. После недели мысленных разговоров с мертвыми, подопытный заявил, что голоса стали невыносимыми, всякий раз, когда он бодрствовал. В его сознание проникали сотни голосов, которые отказывались оставлять его в покое. Он часто бросался на стену, тщетно пытался вызвать боль. Он умолял ученых дать ему снотворное, чтобы он мог спастись во сне от всех этих голосов в его голове. Это сработало лишь на три дня, после чего у него начались жестокие ночные кошмары. Подопытный раз за разом повторял. Что во сне он видит и слышит мертвых людей. Они кричат, вопят о помощи и ни на секунду не замолкают. Позже подопытный начал царапать свои невидящие глаза, надеясь установить хоть какой-то контакт с Вешным миром. Он бился в истерике и говорил, что голоса мертвых его оглушают, они становятся враждебными. Рассказывая ему о преисподней конце света, в какой-то момент он выкрикивал «Нет, рая, нет прощения!» На протяжении пяти часов подряд. Это, это свело половину сотрудников с ума. Он постоянно просил об автоназии, но ученые были уверены, что очень-очень скоро он войдет в контакт с Богом, как и предполагалось. Еще день. Спустя еще день подопытный утратил способность к связанной речи. По-видимому, он потерял рассудок и, слава богу, наверное, ему стало легче. Он начал откусывать плоть со своей руки. Персонал привязал его к столу, чтобы он не убил себя. Пару часов спустя подопытный перестал вырываться и кричать. Он слепо уставился в потолок а из глаз его беззвучно потекли слезы. Две недели ученым приходилось вводить ему жидкость внутривенно из-за того, что он постоянно рыдал, из-за этого обезвоживал свой организм. Наконец он повернул голову на бок и прошептал, «Я говорил с Богом, и Он покинул нас». В этот же момент... Все его жизненные процессы остановились. Причина смерти так и не была установлена. Это был не сердечный приступ, не отказ в почек. Просто представьте, что все тело внезапно встало на паузу. И вот к чему я вас веду. Если люди действительно творят такое друг с другом, Возможно, слова того мужчины не были бредом лишенного и тогда он действительно покинул нас.